друзья всем привет сегодня я покажу вам лодку байлайнер 175 полностью сделанный по корпусу отполирован движок обслужен готов в общем-то к воде катер продается но сейчас все покажу продажи байлайнер 175 2005 года Идеально в идеальном состоянии наркорзи трехлитровый с колонкой альфа 1 продажи ну как раз. А где там Стекла вышла. Так, он без тента. Есть арка, чтобы катать лыжников. Полностью обслуженный двигатель. Здорово, Здорово. Семи местная лодка. Телега продажа. Телега с ПТС. Можно ставить на учет Наслаждаться Итак, лодку можно приехать Посмотреть в любое время Адрес город Самара Степан Халтурин, 27Б Все контакты Будут в описании под видео Звоните, пишите Я на связи Покажем Посмотрите Лодка хорошая Мало ездила не знаем, сколько движок, потому что не электронный. Посмотреть не можем, но судя по состоянию, как бы наработка очень маленькая. Всем пока!